Чё, как? Как какой как? а, ну, Карина? Почему тебя не было? Я знаю, наверное, почему. <связывая> <связывая> <связывая> Я тебя когда-нибудь закажу за то, что ты ее обижаешь. Никто ее не обижает, она сама себя обижает. <связывая> <связывая> <связывая> Ладно, давай. Давай, <связывая> пока, пока. <связывая> Это была реакция подруги Карины на то, что она увидела мы нас. Да, и то, что мы, она нас встретила. И она такая, чё? Кого? Вот, почему вы? И она такая идет. И ты даже не видишь, что такая, что да, речи потеряла, Катя говорила. Я, знаешь, теперь нас сравнивают с этими, Саша Таня. А, ну да. К нам мы сейчас уже несколько людей подходили и просто узнавали, и смотрели просто на вот нас. Идем, да. мы, допустим, и там сзади. Андрей! Да-да-да, одна подруга там, другую. Это же он, это же вот одни узнали, что на обложку ПША снимались. Вот. Стой, стой, стой. Короче, вот за нашу часовую прогулку мы встретили уже несколько людей, которые поболтали с нами, удивились мы нашему. Поверились. Да, то, что мы вообще вместе идем, но мы пока еще на стадию. О! Давайте сфотографируйте с нами, Привет. Мы зашли к Руслану до да, заведения. Смотрите, у меня мешки под глазами. О, смотри, я а так не видно. Вот, блин, только что был мешок под глазом. В общем, мы зашли к Руслану до. Да... И пропал. Да ладно, будет. Вот смотри, сейчас опять нет. А ладно, пицца. Короче, мы пришли к Руслану в заведение. А, сейчас будем пиццу кушать. Карина. Что произошло? Он меня охотал такое же было да. короче я записался на удаление мешков под глазами потому что вот я его снимаю видимо, мне не нравится он висит прям кайфуль я записался и она мне сделает как тебе такие новости хотя смотри какие круги под глазами не будет таких вот если ты сходишь тоже самое карина хвастается новой песней которые нравится. Мы с, <с кобе Прям Карина, как кон кондуктор может быть уличный утро, утро, уличный, кондуктор, уличный, кондуктор, уличный кондуктор, ты уличный кондуктор. Биточек отбивай. Уличный кондуктор. Сегодня мы делаем коктейль для Андрея Шалашникова. Шалашникова. Шала шалашников. Спасибо, друзья. Шалашников. Спасибо. Шалашникова, мы тебя любим. Широ, широ, ты просто шала. хочешь? Я могу помыть посуду за 3 секунды. Ша -ша -ша. Давай быстрее, чтобы я пухнусь. Кто там? Опа! тихо тихо Нет. Ееееееее! Сам себе сделал? Себе сделал? не Артур отчитывает Карину за ее Никогда в жизни такого... Ты че? Я всерьезный его вообще. Я вот, все поняла. Вот что она поняла. Артур ругал Карину за то, что она из А Почему ты его не ругаешь? За за ты мой друг. друг? За то, что он с другими. Я уже скажу, с какими он? я вот... С кем ты? не равный А? Вот. Я видела. Ну, никого. какими бабами я с Найманом встречался все время? У нас даже видос есть, где мы А я тебе потом покажу. Новую квартиру купил, вот показываю ребятам Есть ты рада, что у нас новая квартира? Ну, конечно Я у тебя молодец, да? Конечно Грин, а? Вот друга привели, третьим сейчас будет Вот смотри, у нас лифт, короче, вот здесь такой классный идут Кстати, этот, музыка иногда играет Так, открываем Так, вот мы приехали Тут вообще очень пол такой классный так, вот этот ключ видишь Сейчас попробуем со своей фароной так это старый хвалец не смотри мне как пол сильно светится вообще я вот убирался как раз, думал пацаны приедут, чтобы чисто красиво было вот так вот живу. ой так бликует прикольно что Карин, как тебе новая квартира? классно? камин смотри есть классно да? да вообще круто вот кухня короче Тут барная стойка, попросила хорошую поставить. Вот эта плита, короче, она даже никак не держится. В общем, вот новая квартира, теперь будем жить здесь. Вот цветочек. Здесь будем мы снимать Бразерс. Татар-разерс. Татар вот, здесь у меня ванна. Душевая кабина, сауна есть. Скорее надо здесь видео снять. Ребен, тебе нравится мне, думаю. Ху, не думал, тебе. Хм. Вот. там вторая еще есть. Да, сейчас покажу еще вам вторую ванну. Вторая, короче, ванная. Здесь джакузи. Вообще шикарная, вообще глубокая такое. Давай покажу вам зал и комнату переговоров. Да, ты будешь моим этим, блять, как это называется? Дворецкий, Дворецкий вот здесь свет. Да, вот здесь вот комната, значит, отдыха. Здесь вот деловые переговор, такие стульчики заказал, вообще классные, красивые. Вот, вообще. И вот здесь я себе организовал небольшой склад алкоголя. Вот такое шикарное XO Hennessy. Всем привет, ребят, это наш новый день. Сзади едет Карина, мы катаемся на великах. Замечательный закат нас сопровождает. В общем, что, я решил снимать теперь ролики на GoPro по-старому. Потому что качество, вы ругаетесь на качество, я это все понимаю, но на телефон снимать очень удобно. Вот, в общем, мы взяли велики на прокат. Все классно, Карина уже умирает, не может доехать. И сейчас мы остановимся где-нибудь покушать, наверное, и возьмем вас с собой. Все, мы наконец-таки избавились от великов, у нас о, болят задницы. Что ты делаешь? Ну иди со мной. В смысле тебя Руку свою грязную поцеловал. Я рассказывать начал вообще-то. Мы наконец-то избавились от великов, Ой. очень сильно устали, капец какие голодные. нас пригласили в одно прикольное заведение. Пошли Не хочу. Здесь пыльно. Ну что? Нас пригласили в одно заведение. Третий раз пытаюсь это снять. Делают они там вкусные стейки. Недавно открылись. Если ты из Казани, это на Пушкина. Это на Пушкина. Стейков. Сейчас подойдем туда, я покажу, короче, где это. И я вам скажу, как там еда. Хотел вам сказать, что когда я купил свою первую камеру, GoPro 4 Black Edition. Ага, и снимать начал свой влог, это было вот в этом парке и когда я только купил ее прям вот ну направить ее в себя и что-то на, на себя на себя и что-то говорить для меня было так дико на меня смотрели люди там на скамеечках сидели я так стремался, я сразу выключал, типа я там ну что-то проверяю там я не знаю какой-то вид делал нет конечно может быть людям вообще было пофиг на меня но я, меня дико стесняло я, я думаю что людям было пофиг на меня. ну да ладно а, как, потом когда я уже поехал в Германию и в Германии я приучил себя вот так вот делать и разговаривать, мне уже комфортно было. Но вернувшись назад в Россию, опять мне вот даже сейчас а, проходили какие-то ребята мимо, я такой думаю, блин, сейчас они пройдут, а потом я сниму. В общем, я еще не переборол до конца это стеснение. Хотя в Москве когда я ездил с ребятами, я снимал, не стеснялся ничего. А в Казани идешь, в Казани немножко в этом плане еще... Все, мы пришли, это вот кольцо получается, и вот здесь вот это место. пахнет вкусно. Привет! Буду очень много есть, мы катались на великах читали, и, и мы очень хотим кушать Давай расскажи Про бургерную свое Ну это не моя Ну про свое дело расскажи, что ты любишь готовить Давно ты готовишь? Семь лет С душой или с душком? С душой С любовью нам принесли наконец-то поесть. Вот так это все дело выглядит. Тут говорят, рядышком откроется Black Star Burger, но туда не ходите, ходите сюда. Вот. Что там? Внутри. Что-то вкусное. Сейчас попробуем, я вам скажу. Все удобно. Пуфетка. Ну да. А, и убрать на ну, не как в Макдональдсе точно. И очень мне даже свежее, мне. да, такое. Дивольно. Плюс я еще очень сильно голодный. Для меня сейчас вообще все вкусно. Нет. Это реально вкусно. Ну, да, мне тоже нравится. Шашлык. Вот я не еду на шашлыки, шашлык. Плалочки. Ты волосы свои теперь у тебя внутреннее. А, так выглядит очень вкусно. <свят> да. Наконец-то этот день закончился. Мы покушали довольные абсолютно. Карина соскучилась по котенку, давно его не видела. Хочет посмотреть, поиграться с ним. Больше я не живу с Андреем. Да, и Карина еще со мной больше не живет. И в ближайшее время вряд ли будет жить. Поэтому я пока холостяк. Если ты смотришь это видео... Записывай номер. Встретили водителя, который смотрит нас на YouTube. Я у Всем пиз. Классно. Уже э, в течение двух дней, пока хорошая погода, очень много людей встречаем, которые смотрят на YouTube, несмотря на маленькое количество просмотров и на маленькое количество подписчиков. То есть вообще классно, я не знаю, от чего, чего это зависит. Вот. нам приятно. Все а хотим. сам кого еще смотришь? Хача. Ну, Хача все смотрят, по-моему. Больше никого. Ну, сейчас авто, как... автоблогер, Алл, и, Лев, и все. А, меня как нашел? Ну, через контакт. Через контакт, да? Да, в контакте. А, ну вот. Сейчас я попробую найти Карину. Блин. Карин, ты где? Ях! теперь Ях! не может. Ях! Ях! Ях! <смех> Все, вставай. Я решил снимать каждый раз, когда Карина ест. Давай. Ой, а что здесь, нельзя прибавлять? Ой, туда не буду отпускать, как